Дамы и господа, здравствуйте! Институт Карма йоги, второй курс, Беленицкий. Папка ответы на вопросы. Был вопрос относительно алтаря. То, что я делаю, я вживую показываю то, что у меня есть. Это не первый мой алтарь. Первый алтарь собирался еще в Харькове, много лет тому назад. И в 98 году, когда я отъехал в США, я все статуэтки попродавал, пораздавал потому что было ограничение по весу. Жалко было с ними расставаться. Но, какие принципы вообще? И из чего нужно исходить, когда вы создаете свой алтарь? Ну вот, переходим на третий этаж. Вот это вот уникальная книга «Атлас тибетской медицины». Не каждый целитель может похвастаться, что эта книга библиотеки у него есть. И цена у этого атласа соответствующая его содержанию то есть вот перед вами алтарь в том варианте в каком он э, демонстрируется в атласе то есть вот тут есть какие-то верхние божества главная сущность она вот располагается то есть это голубой будда с одной стороны а с другой стороны атлас тибетской медицины он вообще называется голубой берил если вы видите вот здесь то есть это синяя тара синяя тара отвечает за целительство и сейчас я вам покажу то есть вот моя рапира идет если вам видно вот там сзади самый верхний этаж Голубая тара, это целительская тара, которая там есть. Итак, каждый человек, который пытается сделать себе алтарь, должен понимать, что алтарь начинается с места, где это все и зачем оно нужно. Вот эта комната. Это, это мой офис, это мой домашний офис, там где я принимаю своих пациентов, там где висят мои дипломы, там где мой стол для работы, там где мой компьютер, там где портрет моей родовой капсулы, ведущая капсулы Дара, вот это вот мой дед, который духовный родитель. Ну и то, что меня кормит сегодня, это китайская медицина. Ну включая, то есть фактически вся комната, которая есть тут, все эти книги, это тоже часть алтаря. Теперь подробнее, потому что... Каждый диплом, каждый сертификат, каждый инструмент – это место силы. У вас может сложиться впечатление сумбурности и нагроможденности всего этого, но вы должны понимать, что этот алтарь формировался не за один день. У каждой статуэтки своя история приобретения, свои цели и свои задачи. Книги, которые в основе своей я использую для своей работы, тысяча страниц в каждой, для своей практики, эти книги тоже являются частью моего алтаря, ну и где там йога обратной спирали и знаменитая картинка цели, задачи и, и что с ними делать. Ну давайте начнем, наверное, с фона. Для любого алтаря нужна какая-то натуральная энергия земли, структурированная энергия земли. То есть вот как видит, виден этот камень с внешней стороны. А вот что происходит, когда его шлифуют, полируют на срезе. И вот тут видны кристаллы. Вот другой камень. Качество не очень треснутый, но достаточно хороший на внешний вид сердолик то есть начинать нужно с каких-то натуральных камней И если вы видите то все статуэтки они располагаются на подставках из натуральных камней не все но какие-то поэтому начинать нужно с одной стороны с места то есть в какой комнате вы это делаете? Эта комната должна быть вашим личным пространством. Дальше вы набираете на алтарь, как бы, чакральную энергию Земли. Вот все вот эти камни, натуральные камни, э, они дают энергию Земли. Я понимаю, что телефон не передает не ни, ни блеск, ни... то есть что-то геологи привезли, что-то я в магазине где-то покупал. Вопрос в том, что камень, который вы закладываете в ваш алтарь, он должен условно говоря на вас посмотреть. То же самое если мы говорим о этажах вот этого алтаря, это те книги, Которые э, вас привели к чему-то, привели к какому-то пути, которые были в вашей жизни, э, которые помогли вам в чем-то. То есть, э, это все, это все часть вашего алтаря. То есть, это самый нижний этаж. То есть это, это ваша база какая-то. Это то, на чем, на чем все строится. Ну и немножко аппаратуры, которую я использую в своей физиотерапии. Там кресло и так далее. Но нужно понимать, что дипломы, Сертификаты, которые у вас есть, это все такая же часть вашего алтаря, как и, собственно, все остальное, то, что может быть. Итак, я извиняюсь, штатив использовать бесполезно здесь, но ну, с чего мы начинаем? То есть началась моя американская коллекция, наверное, вот с этого колокольчика, который был подарен давным-давно замечательной женщины Елены Юрьевны. И вот э, после еще вот это это подарок настоящего археолога из Кишинева, ну, который сейчас в другой стране живет. Вот он это откопал в каких-то своих раскопках. Александр Юрьевич, большое спасибо. Я храню это из кости. Это овала китышвара в одном из вариантов. И вот это же овала китышвара. Сейчас я возьму рапиру. Показать, потому что высоко. То есть вот эту статуэтку я показывал много раз, ее она неимоверно тяжелая, наверное как гиря в 16 килограмм весит, потому что это бронза с какими-то примесями своими. Суть овалокитышвары в том, что на одной голове находится другая, это тот же самый путь, когда мы выходим на силы и мы видим, что за одной силой есть другая. -то. То есть каждая статуэтка это как татуировки на теле человека, который любит вот эти татуировки. Каждая статуэтка должна для вас что-то означать. Ну вот это не настоящая кость, это как бы такой вариант пластика, но тем не менее когда я только приехал в США, денег у меня не было на хорошие красивые статуэтки. Вот покупались такие, но с них все началось. А вот это очень маленькая, вот я поставлю рядом с этой статуэткой. Фломастер, чтобы был виден размер. Эта статуэтка очень маленькая, но она оказалась достаточно дорогой. Это Брахма, который смотрит... В разные стороны а это супруга брахмы потому что если играет на таком музыкальном инструменте то это сарасвати вот у нее свой пьедестал есть и вот как вы понимаете это кали как вы понимаете это вишну и как вы понимаете вот это вот шива и шива у нас представлен в нескольких вариантах, и вот ганеша из сандала, вот ганеша из бронзы, и вот ганеша из очень тяжелой бронзы. Это тоже сандал, и вот еще один Шива -на Тараджа, и так как мы находимся все-таки в Америке, на американском континенте, это статуэтка копия из принстонского музея изобразительных искусств, которая отражает как бы вот состояние религиозной структуры, которая была на американском континенте тогда. Вот это статуэтки больше относятся к аристократизму, то есть вы тут видите и магический стол, пефлевую башню, и вот такой вот мыслитель и различные кристаллы, и, и символ удачи, игральные кости на фоне Эйфелевой башни. И вот тут есть и кубки из Таро. Есть Афина Палада, как защищающий механизм. Есть э, архангел, который тоже удивительного качества. Он находится, танцует на, на змеи искусители А вот из Хрони Камбера... И, собственно говоря символ символ амбера единорог то есть вот что из себя представляет мой алтарь нижний слой это все когда-то изучаемые науки дальше идет тибетская медицина и иглоукалывание шло оттуда же и эта книга единственный на земле первоисточник, где традиционные китайские акупунктурные меридианы соединяются с шакральной системой. Но тут же мои лицензии разных лет, на иглоукалывание и массаж. От массажной лицензии я отказался, просто смысла нет. То есть, сейчас я показываю чисто внешний вид алтаря. Опять-таки, нужно очень хорошо понимать, что просто накидать статуэток – это будет то же самое, что в магазине. Каждая статуэтка должна быть подключена к определенному эгрегору. С каждой статуэткой нужно работать. Каждая статуэтка – это ваш инструмент. И эта статуэтка работает только в ваших руках. Когда это все попадает в чужие руки, все что могут люди сделать они просто слизывают энергию вот с тех артефактов которые для вас что-то означают и вы там энергию накапливали ну вот например накопитель то есть вот тигровый глаз это кольцо и это кольцо оно то есть вот Сейчас. Это кольцо накопитель, которое вот тут собирает собирает солнечный свет. Я понимаю, что с одной стороны телефон не передает все значение всего этого, с другой стороны с близкого расстояния. Но вот это демонстрация того, что есть у меня. Дальше. По, э, алтарю каждую статуэтку нужно очищать от энергии бывших владельцев это первое вторая часть каждая статуэтка должна э, по какому критерию вы ее выбираете вот вы взяли статуэтку в руку и эта статуэтка, она должна тепло вашей руки в себя вобрать. Поэтому для алтаря нужны статуэтки, у которых определенная какая-то теплоемкость. То есть пластик, он не вбирает энергию хозяина. А вот камни, кристаллы, бронза. Сандал может служить хранителем ваших внутренних энергий. То есть первое, это очищение статуэтки от энергии прошлых владельцев. Об этом мы поговорим позже с вами. Просили сделать фотографию, вот я делаю вам видео. Если со статуэткой никакой истории вашей нету, где вы ее купили, как вы ее покупали, вы просто их понаходили, скупили, поставили, этот алтарь не будет работать. Весь смысл в том, чтобы ваш алтарь был вашим рабочим инструментом. Спасибо за внимание, пишите в комментариях все, что вас интересует, и я буду постепенно готовить лекционный материал, что с этим нужно делать. Счастья вам!